Здорово. Всем привет, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу Сейчас мы подошли к сету номер два, это вибрационная техника Я вам уже говорил, что вибрация у нас входит в, как бы в каждую технику Мы начали уже с того, что начали раскачивать тело человека да? Это уже первая вибрация И соответственно, если бы, ну, вообще будет большой филигранность в вашей работе да? Если вы делаете все движения массажные, вот эту вибрацию видите, до сих пор она скачается Сохраните до конца, то есть вот до конца массажа, чтобы вы не делали, чтобы вы не прожимали, все равно эта вибрация у вас остается. Ну, это уже как бы отдельный вопрос о мастерстве, который придет с опытом, естественно, да. А сейчас мы, что сделали? Свет номер 0 у нас был подготовительный, свет номер один это мы растирание сделали, все же растерли, да, сделали выжимки, и сет номер два получается отдельно вот такие вибрационные техники. Соответственно, вибрация у нас э, целью является для расшатывания всех э, суставов, связок. Э, в основном это идут э, вот сам позвоночный столб, да, От него отступаем примерно три пальца. Это получается любимое поперечное сочленение. И э, желательно во всех плоскостях все это расшатать, все это пробить. Значит, первое, у нас получается плоские координаты, да, это значит в плоскости стола, вот, Y, X. Мы э, техника тряска осины и техника змейка делаем. Техника тряска осины, соответственно, вот мы раскачали копчик, переходим мимо позвоночника на пару вертебральной мышцы, и через них, соответственно, мы на реберном поперечное сочинение воздействуем, вот там там вот мы их растягиваем вибрация это не раскачивание вот такое да а это именно вот тряска такая то есть я уже до этого говорил да что все наши движения желательно идут от бедра от корпуса это единственный, пожалуй прием который идет от э, самих пальцев то есть пальцев вот на прямом реке Вот прям поставьте сейчас вот так вот и потренируйтесь чтобы их не было видно в кадре Тут вот они совсем расшатали расшатались Почему треоскотина называется? Потому что вот вам домашнее задание. Попробуйте выйти э, там, в парк, в лес, да, и найти какое-нибудь дерево вот, примерно такого диаметра, да, поставить туда ладонь и потрясти. Если это осень, то листва осыпется, если зима, то снег должен осыпаться, да. Все должно осыпаться. Вот идет быстрое такое движение. Но обратите внимание с упором. Как говорит мой дед, везде важны нюансы. Вот смотрите, мой вес тела, я стою возле таза, да, вот это на бедре, и шагаю всем корпусом вот сюда к плечевому поясу, вторая стопа здесь стоит. То есть вот отсюда я начал, упор, видите, всем корпусом. Давление создаю и переношу вес тела вперед. То есть наша цель все-таки не кожу трясти, понимаете, да? Это все у нас, вот все вибрации, то есть растирание было, воздействие на кожный покров. Вибрация, воздействие на кости уже, на кости связки, соответственно. Дальше будут локтевые техники и кулачковые техники. Это воздействие на мускулатуру, мышцы, фасции и связки. Так что пока вот мы сейчас на кости воздействуем. Начинаем с таза. Это вот тряска осины. Змейка. Подготовимся с того, что в классике используется классический прием двойной кольцевой захват, двойное кольцевое разминание. Вот. Желательно, чтобы у вас ткань, тело человека, вот она шла и переходила, видите, одной такой цепочкой, волной вот такой-то, одной волной шла она. Опять же, все движения идут снизу вверх, в сторону головы. Это мы потренировали сбоку, да. А здесь там важна паравертобральная мышца, вот эта, да, вот ее захватом получается пальчиками, да, ее вот полностью так не захватишь, сила доню пальчиками и вот так вот мы ее проходим до конца. Обратите внимание, таз до сих пор шатается. Ну, вот э, небольшие нюансики такие. Смотрите, вот эту сторону смазали, да? И вот э, вот на одном пальчике ложка вот прям буквально балансирует. Да? И мы ее ведем. Вот смотрите. Раз, ее уводят, видите, к центру позвоночника. То есть мы вели по мышце. Вот все нормально, нормально. И тут Раз, съезжает, стараемся выровнять, не получается, не получается, и вот выровнялась, вот видите, вот она выровнялась, на ось пошла. В смысле ушла с оси на мышцу. То есть это говорю, что вот отсюда до сюда какой-то мышечный спазм, вот она раздута, мышца, видите, наплывает прямо на позвоночник, этот участочек. Еще раз показываю, идем, идем, идем, оп, видите, скользнули. Вот прям соскальзывает сюда. Ну, вот так это мы просто для тренировочки чувствительности нашей проверяем с ложкой. Так, еще один нюанс. Можно, конечно, вот эту вот тряску осины делать, да, не корпусом, а вот так вот, да. Никто, его, в принципе, не запрещает, но по принципу эргономики, да, если вы экономите свои силы, да, то так у вас идет излишнее напряжение на локоть и на э, мышцы под плечи. Вот так вот у вас будет напряжение, понимаете, излишнее. Поэтому лучше корпусом своим, вот корпусом раз, надавили и за счет движения корпуса локоть прямой, видите, мы давим, приобретаем поперечное сочинение через паравертебральные мышцы, туда прям проникаем, и там также может все прохрустеть, чего мы, собственно говоря, и добиваемся. Итак, у нас, друзья, это получается раз, мы подушечку пальцев как бы вот тестируем, да. Второе, мы э, самим пальцем, костяшкой пальца упираемся в костистый, и вот мы их подбиваем, видите? И обратите внимание, это не массажное движения, не туда-сюда, вот мы вводим по мышцам, а именно в кости, в кости. Мы упираемся в кости. Еще раз обращаю внимание, что вибрация – это воздействие на кости и связки. Третье движение. Из э, чего оно состоит? Это выжимка. Вот прижали плотно и выжимаем. Все соки, мешает жидкость, лимфу, вот все туда, в подмышечную впадину. И четвертое, что мы делаем, это мы ротацию добавляем. Чтобы подбитие было существенным, да, хватаем еще за ребра и за ребра вот его. Ротация вокруг оси. Ну, здесь, соответственно, за таз. Ну, и теперь сам фокус. Все это объединяем четыре в одном, получается, да. То есть вот воткнули свой палец. Прямо вот где вот, опять садим вот сюда, в ямочку, да. Э, как воткнули? Кому-то, кто-то терпит, можно прямо вот так вот острием. Кто-то не терпит, да, можно помягче сделать пальцем вот так вот, вот эта частью пальца. Кому-то еще надо мягче, но вы, естественно, спрашиваете у человека, так терпимо, значит делать пожестче. Если нет, то можно развернуть палец вот так, вот смотрите, бочком, да. И боком вот мы идем. Вот так вот, трясем, вот она. давайте допустим, боком, да. За таз взялся, и вот я с веду, с утяжелением утяжеление на палец, не на сюда, а вот на палец с вот за ребра уже подкручиваю, вот прошел этот блок, про который я говорил, который ложку обнаружил, да, вот тут какой-то блок стоит, ямочка, а над ним блок, вот протестировал, а вот еще один блок, второй и это наше первое глубокое внедрение в тело в человека, которое как бы подсознание подсказывает, что дальше будем работать еще глубже. И дальше мы вот где закончили, там остановились вот здесь. Будем работать кулаками достаточно жестко уже... Прорабатываю лопатку, но это будет Сет номер три Об этом в следующем видеоролике Расскажет вам великолепный Олег Гудвин А лучше вам не смотреть, а быть здесь И все познавать на живой натуре, на практике И с понедельника снова в бой С готовыми навыками к Высококвалифицированной, высокодоходной профессии Пока-пока